Всем привет! С вами Михаил Немов. Мы начинаем строительство печи с проекта. Здесь один проект уже готов. Мы его смотрели на прошлом занятии. Теперь построим печку здесь. Печка у нас предназначена для обогрева прихожей, небольшой комнатки и выпечки хлеба мы можем начать ну во-первых копируем кирпич кирпич виден здесь так вот он виден кирпич красный вот его ширина в плане плюс шов вот его высота в плане плюс шов <coughs> высоту видно на 3D модели ширину видно сразу материал кирпич красный штриховка соответственно кирпич красный вот. что дальше мы здесь смотрим кирпич можно поменять на белый штриховку можно поменять на другую другую штриховочка вот у нас здесь можно огнеупорные как правило менять так окей здесь связка со всеми гранями. Грани могут быть разного цвета. Чтобы все были одного, мы вот так их сцепляем. Это для отображения в 3D-модели. Ну-то вот поехали. Здесь узловые точки выбираем, чтобы было не под свободным курсором, не по промежуточным точкам, а по целом. Поехали. Так, мы отступаем. От стены 25 сантиметров от этой стены, соответственно, движим для чего? для того, чтобы соблюсти противопожарную разделку от дыма до дерева 38 сантиметров Учитывая, что печка факирована, там будет чуть больше. По снипу при таком расстоянии необходимо защищать. Изобразим мы это все каким-нибудь цветом. Давайте серым. Это будет у нас минерит на подножечках. Берем промежуточную и вот так вот защищаем здесь будет наша печка она будет защищена вот так вот готовенько схематическое обозначение противопожарной защиты это дело серьезное если на него если его игнорировать то в случае чего печник может поиметь некоторые проблемы Жмем Alt копируем кирпич поехали строить дальше так, так. Ага. сменяем узловую это мы рисуем первоначально. второй, допустим, ряд печи. И второй ряд печи у нас будет показывать, что, где должно быть и на каком количестве кирпича нужно сориентироваться. Так, так, так, так. Это дело надо скруглить. А, другое дело надо скруглить. Угу. Вот сюда. И вот, а, вот такая красота. Здесь, соответственно, раз, два, три, четыре блин берем 5 отлично ну, а здесь альт просто кирпичи на самом деле плавим кирпича потому что здесь будет дверка стоять так хорошо поехали дальше приблизим ну что нам здесь нужно нам здесь нужно поднять Ага. Давайте-ка мы здесь сделаем на ребро. Ребро. берем здесь. Ребро плюс шов будет у нас 8 мм. Окей. И рисуем мы вот здесь вот такой вот кирпич. Ага. Угу. Угу. Не надо. Подъемный канал колпак или опускной как хотите почему колпак потому что он сечением больше сечением он больше чем подъемный канал это уже можно считать колпаком здесь газы смогут свободно расходиться распределяться между горячими и холодными как Игорь Викторович Кузнецов сказал свободное движение газов Дальше мы берем тот же самый кирпичный репро, красим его. Красим мы его в белый цвет. И штрихуем мы его. Штрихуем огнеупорным. Так, хорошо. Поехали. Ага, вот она фишка. Берем, выбираем вот такую да. так продолжаем <coughs> у нас нужна дверка где брать дверку дверку брать вот здесь где инструмент объект стульчик у нас есть фурнитура финская финская топочная дверка 451 не пойдет нам нужна дверка Сейчас посмотрим 400 так, прочистка тоже нужна. Ну, нужна, Дверка, вот, нет, О, Во, отлично, 405 дверку нужно развернуть вот так, поставить центр здесь, Окей. и мы вот так вот сюда пристраиваем, отлично, дверка есть, Ну, прочистную можно сделать также или просто скопировать вот отсюда, ставить визуально вот сюда ближе отлично так зазор здесь необходим для того чтобы печка не разорвалась при нагревании и расширении внутренней футировки вот этот шамотный кирпич будет расширяться и ему нужна свобода свободу мы обеспечиваем простым картоном сложенным вдвое раз это будет около 15 миллиметров так здесь потом из хлебной стоп из хлебной камеры мы делаем угу. свеч так так не хочет Z вернуть на место В общем, так и краткую жмем, жмем разделить о, разделилось так, еще раз жмем разделить вот она жмем опять и краткую выделяем, выносим соответственно здесь тоже можно самое сделать Z, вернуть и короткое топориком сейчас моего опа топориком мы сейчас опа вот и мы это все выносим это будет на ряду 14 а сейчас на четырнадцатом тире семнадцатом будет хайло будет сброс жара дыма из хлебной камеры опускной канал тиры колпачок так хорошо поехали дальше дальше мы считаем кирпичи на данном этапе этого вполне достаточно что у нас есть а ну можно опять проставить размеры размер по узлам ставим так здесь метр здесь почти ну это будет 76 с половиной на самом деле при нормальных кирпичах при нормальном шве 05 миллиметра это будет 76 примерно сантиметров с половиной дальше Дальше мы просто считаем кирпичи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь мы берем 9, здесь 10. 10 кирпичей. Так, текст. 10. внутренний 1-2 с половиной 1-2 с половиной мы считаем так 2 с половиной. умножить на сколько здесь будет рядов ну, допустим у нас здесь будет <coughs> вот такой в конфигурации за вычетом перекрытия 3 ряда нижний еще 4 ряда еще В середине 2 ряда 6 рядов 30 минус 6 24 на 24 и умножить на так надо умножить. Может строим на ребро правильно на ребро ребро у нас считается так надо количество рядов угу. умножить на 7 И разделить на 12 Не будет угу. Умножить на два с половиной равно 35 так хорошо ну а здесь мы десяточку умножаем на 30 рядов 30 рядов вот, все так просто считается так шамот шмот принимаем как ш-8 он форматом такой же как а основной кирпич 250 на 120 на 65 миллиметров вот еще ш-5 которые пытаются втихивать как полноценный кирпич он дешевле все радостно покупают он меньше размером так ну, клиновый вообще не рассматриваем здесь он не нужен и того раз два три 5 6 и по половиночке 7 8 умножаем 7 на самом деле на запас надо взять значит 8 умножим мы на то же самое количество значит у нас получается перекрывается шамотное ядро ориентировочно 19 рядом на 19 19 минус под весь до уровня колосника у нас можно выкладывать из красного кирпича, соответственно 19 минус 5 и умножаем это все, ну, давайте напишем 14 сразу, 14 мы умножаем на 7 это высота ряда и делим на 12, это высота кирпича на ребро Божьего получается сброс, получается у нас 65 штучек если надо, конечно же, в запас взять, значит мы берем 80 потому что там на плашку часть кирпичей пойдет на выпуске разумеется будет 8 а, не очень красиво получилось жмем краткое выделяем заново весь этот текст и пробиваем по пробелу это ориентировочное количество кирпича на данную печь надо будет прибавить еще кирпича внутреннего плюс вот те самые сколько у нас там было рядов 6 рядов мы закладываем по полной программе это будет здесь два кирпича 1 2 3 4 5 6 2 на 6 12 угу. минус 1 на просвет итого У нас раз. А, 11 умножаем на ну, 0 ну, здесь понятно 66 будет вот и добавить нужно будет на низ 67 короче говоря 70 35 плюс 70 Угу. И таго 110. Опять же, на запас. Вот. Здесь у нас не хватает радиусного кирпича. Здесь нам осталось посчитать радиусный кирпич потому что угловые у нас всего два угла впереди с передней части R равно 30 рядов умножим на 2 кирпича плюс плюс труба Так, труба у нас на данном объекте. Высота угу, угу. печи 2,10. Высота всего потолка 3,30. Итого 1,20 двадцать умножить на 14. Умножить на 2. Угу. Итого у нас 33,6 угу. ну, 33,6 Ну, понятно, да, что мы берем Плюс, если кто-то расколется Из кирпичей Итого 36 Плюс 30, плюс, наверняка захочется сделать нам какие-нибудь красивые выступы из на кирпича, и того плюс 6 штучек, вот так мы сделаем, угу, здесь мы сделаем красивый пробел, угу, все, готово, вот так, в принципе печка готова, Осталось ее сложить. Давайте посмотрим еще.